В общем, в общем, дам дамы и господа, мы наконец-то дождались начала. Мид против Газстейшн, игра группы B. А Мид, пока что оборона Газстейшн, пока что атака, но это допы на Состав команды Мид на ваших экранах Акуна Монтата, Скорб, Честный Двоечник и Кве-Кве-Кве. А, команда Газстейшн это Дуримар, Блэк, Thursday, Слайд Guardian и Кисон. Вот такие парняги, мощные. Мощные парняги. Вы знаете, Санджик, СГУ, геймер. Он узбек. Он... Нет, не слышал такого. Не слышал. Володя со слоном, бог сливов. Вот так вот. Так вот, что ж вы так раньше времени-то Володя хороните? Сейчас увидите, как он затащит, и в шоке будете все. Был админом на каком-то сервере. Более того, я даже сам когда-то держал сервер, но относительно недолго его держал, потому что это очень много свободного времени нужно на него выделять. И в результате у тебя в жизни практически не остается свободного времени. Все, дамы и господа, поговорили. Поехали смотреть. Смотреть. И наблюдать. Двоечник и честный. Вместе с Хакуном Атата и режут. что там только один кисон потеет за заправку, короче говоря. И все, и уже не потеет. Володя, дуримар, смотри. одного зарезал только и все. Володя был бесполезный просто в, в, в, на живом раунде. Ну и, наверное, стей. Да, дорогие друзья, это логичный, абсолютно логичнейший стей. Мид начинает в сильной стороне, гастейшн в слабенькой. <клыш> Она есть наличка. <смех> Много денег на нее уходит. Ну, все, тогда это все меняет. Итак, дамы и господа, газ принимает решение раскидывать точку Б, но не выходить на нее. Нет, нет, абсолютно нет. Это сто процентов стратегию придумал Володя Дуримар. Выкинуть все гранаты и выйти без гранат потом. <смех> ну, мне всегда нравились эти вот... Э эти стратегии на пистолетку Когда ты выкидываешь все гранаты, которые у тебя есть И потом на точку с голой Простите, пятой точкой заходишь Очень такой себе Ну, в общем, да Пошумели под точкой Б и начинается Стяжка-перетяжка могучая на точку А Все втроем Четвером уже на точку А Ломятся игроки коллектива Гастейшн и энтрифраг от Володи Дуримара Первый минус имена от него Честный дает ответный фр... Честный, вернее, простите, погибает Неудачный слов девайса от Володьки Дуримара. Тездый. <риск> <риск> Лучше бы даже и не подходил. Слайд-гардиан. 8 хп, один против двоих. Ну что, хотел я сказать, что прошлое киберспортивная слайд-гардиана вполне себе может помочь ему выиграть. Но не в этот, во всякой э, случай. Раз. 1-0, дорогие мои друзья. В натуре Дуримар. Так я же говорю, вы почему решили, что Володька Дуримар, он на самом деле вот такой плохой игрок? Нет. Если так в шутку отбросить, Володя на Шутки, вернее, отбросить, то Володь на самом деле достаточно неплохой, стабильный игрок. Он стабильно плохо играет. Стабильно плохо играет. Нет, на самом деле он играет нормально, на среднем уровне. Да, он не какой-то там сверх но он при этом и не какой-то там нуб, так сказать, Да. Поэтому хватит троллить Володю. Давайте серьезно смотреть этот матч. Пока что у нас 2-0. И экономические раунды, по всей видимости, от Station продолжатся. Так как ни одной бомбы пока еще не было. Пести катеров не так уж и хорош, как форс. Естественно, конечно, у террористов ГЛОК, который работает абсолютно только практически на ближних дистанциях. А в то время как USP у Контров работает на средних и дальних дистанциях. Просто сфера применения разная. И из-за этого обычно пистолетку террорист как раз и разыгрывают на точку А, потому что там меньше длинных дистанций, чем на точке А. Заезжаем, заезжаем кве, кве, кве, минус Дуримар Слайд Гардиан отвечает минусом по двоечнику Следом минус по кве, кве, кве Блэк Ищет, ищет возможность сделать Минус 4 в 2 Атака забирает перевес Честный минус звезды. Хакуну Матата снова честный Слайд Гардиан Слайд Гардиан, господи Хакуна Матата такой зига выходит, просто слайд у него на морозе перед лицом сидит, бомбу ставит, а Хакуна Матата вместо того, чтобы убить соперника, просто обратно в зиг убегает. Ай, молодец какой. Ну, 3-0, 3-0, но при этом... Такие дела. Три, uh, три целых, дорогие мои друзья, раунда за коллективом МИД Неожиданно, я бы вот так вот вам сказал Потому что многие в чатике болели Не болели, вернее, да, а делали ставки на то, что Газстейшн все-таки заберут большую часть раундов Хотя был Рома в чате, который сразу сказал на самом деле, да, что команда МИД выиграет эту катку И дай бог, что Газстейшн заберут хотя бы раундов 8 Пока он, кстати, до этого не ошибался мне складывается впечатление, что он что-то знает. Честный Скорб и двоечник. Как-то это вообще, как будто бы я про одного человека сказал. Честный Скорб двоечник. Кесон, короче, остался один. Против четверых. Ой, какая непростая ситуация. Кесон в целом, стрелок неплохой, не первый турнир его вижу. Но все-таки, опять же, большое количество соперников. Оно как минимум. Давит, да, то есть вы сидите и понимаете, что, блин, надо четверых еще забирать, а откуда они могут уходить? Сидите и перевариваете всю информацию вот это вот в голове, как ей правильно воспользоваться и так далее. Короче, сложно. Но по факту у нас на табло 4-0. Сложно или не сложно, команда мяса пока что шансов своим соперникам не дают. И это факт. Володя Дуримар должен, по всей видимости, делать энтрифраг в этом раунде Видит первого соперника, пытается вступить с ним в перестрелку И еле-еле успевает убежать Честный, в свою очередь, видит соперника на третьем вагоне Пытается забрать его, но на, на четвертом, простите, господи, на третьем черт. Все, я уплыл, уплыл Часто этого попдога путаю со следующим поп-догом. Кисон, слайд-гардиан. По фрагу двоечник с Хаешки взрывает Кисона. Ты узды не успевает пройти из за лежащих неприятно дымов. Ну а в это же время погибает Блэк. Слайд-гардиан вместе с четвергом остаются вдвоем. Вот это да. Ну, Хакуна Матата теперь один против двоих. Ну там, конечно, 5 хп и что-то около того. 51, да? То есть, ну, по лайфбару, конечно... Хакуна Матата сверху находится прям очень-очень уверенно. Но очень уверенно к нему четверг в спину забегает, да, вот такой вот неприятный моментик. И... Сейчас просто прикинь. Короче, теры отдадут раунд. Диффузата есть. Он просто сел и дефует. <laughs> Он просто сел и дефует. Вот это Iron Balls, дамы и господа. Iron Balls продемонстрировал нам сейчас Хакуна Мотат, К сожалению, не победил в раунде, но показал, что ему вообще как бы на соперников-то и наплевать, в общем-то. Он просто видит цель и идет ее дефать. Почему бы и нет? На мой взгляд, наверное, игроки обороны отчасти и должны настолько агрессивно играть. И им должно быть вообще, в принципе, фиолетово. Фиолетово. 4М Кифамас. Против трех калашей двух эмок Теперь уже даже, я бы сказал, наверное, у команды Gas Station Бай получше выглядит Но тут, конечно, дело не только в девайсах Вернее, не только лишь в них Двоечник забирает слайд Гардиана Кве-кве минус Дуримар И вот вам, пожалуйста, Хайрат Киллер Практически целым составом уже все, уехали Уехали Ой, надолго. Минус от Честного по Блэку. Ну и заход на точку А, как вы видите, растрещался по швам. Да так, что не соберешь уже. Кессона тоже забрали. звезды последний. 10 хп в его распоряжении. И все 5 живых соперников. Это 5-1, дорогие друзья. Ну тут опять же нужно смотреть, конечно, вторую половину. Сколь уверенно будут играть Гастейшн обороняясь. Попросится. Попросится он такой. Все-таки сложный. Ребятки, вижу в чатике там где-то мелькало сообщение о том, какие там призы или что-то еще. Может быть, неправильно прочитал, но, в общем, суть по призовым. Призовые будут, но они будут раскрыты только на финале. До этого никто не узнает, что там будет. Может быть, это будет шоколадка за 10 рублей, а может 500 миллионов шеклей. Вот, то есть, как бы, это все в тихую делается. Акуна Матада. минус Дуримар, Честный забирает Блэка, Скорб погибает от руки Сона, Честный тут же на размене и следом, в общем-то, все. На этом количество живых игроков а, Атаки а, стремится к нулю, и мы с вами видим закономерный 6-1 с а, Дефьюзом Бомбы. Ну, Бомба была, можно сказать, денежная, команда МИД а, таким образом... Хоть и победили в раунде, но подарили Экономически немножко подарок э, Команде заправка, да, ввиду того, что Они поставили бомбу, все-таки немножко денег Подкапнуло сверху а, Вот, а что касается того, где проходит Этот турнир, дорогие друзья, открывайте Описание к этому видео и Прям первая строка Прям написано, турнир проходит Тут, и ссылочка Все, сложностей никаких нет а, Твердый, минус честный Энтрифраг со снайперской винтовки. Попытка выстрелить на шару. Но на шару уже получилось не столь уверенно. Скорб забирает Дуримара, слайд-гардиан. Попытка разменяться. Знает, что на небе где-то есть соперник. А соперник на небе, кстати говоря, это Скорб. И Скорпа оттуда снимают. Я не знаю, честно сказать, для чего он, в общем начал там шевелиться. Мог бы сидеть более сейвого. Двоечника убивает Квекве последний. Один в три. И, естественно, бомбу уже, скорее всего, петляет куда-то на точку Б, потому что Квекве здесь уже ждут. Фраг от Кисона. 6-2. По стримам есть какой-то график, господин ведущий? Э, есть. Э, Во-первых, сейчас, пока я комментирую этот турнир, каждый день или с какими-то там... Э, э, с какими-то там, короче говоря, перерывами возможными. Э, во всяком случае, завтра в 19.00 по, по Москве начало и послезавтра в 19.00 по Москве начало. Это пока что все, что мы знаем. <свист> Итак, честный Энтри минус от Слайд Гардиона В ответ, хотя это не совсем энтри Я немножечко вас обманул, каюсь, да Уже энтри фраг был до этого сделан, пока я отвлекался На чат э, Вероломно кто-то успел кого-то убить ну, собственно, самое главное, что я не накосячил еще с счетом абсолютно никак. Честный минус кисон, Ну и в зигзаг успевает пробежать один из игроков атаки, что делает раунд невыбиваемым. Если бы минус в зигзаге все-таки был, то еще можно было бы пойти попробовать повоевать. Хотя, если мы посмотрим на таймер, то поймем, что воевать там особо времени бы не хватило. Поэтому игроки атаки с точки Б естественно, эвакуируются, а игроки от обороны попытаются у них отжать девайсы uh, и черт возьми у слайд-гардина калаш все-таки отняли. Но ничего, я думаю, он не расстроится. 6-3. Ну, как-то вот, видите, да, интереснее куда уже идет матч. Интереснее. Интереснее. И смайл, спасибо вам за подписочку на YouTube. Сколько платит комментатору? А это секрет фирмы. Секрет. Ну что, АВП, находящаяся на шестой линии, это вроде бы как, естественно, надежное укрепление, но. Но парочка дымов, одна флешка, и надежного укрепления нет. Но в этом раунде мы этого всего не увидим, потому что акцент э, команда Gas Station делает на точку Б. Именно здесь у нас сейчас э, происходит самое кровавое кровопролитие. Черт возьми, самая кровавая бойня. Скорб просто запутался в лестнице. Двоечник дал размен, и Пезды последние. Пять. ХП и в руках АВП. Не очень, так сказать, ситуация, но при этом компенсируется то, что у него АВП, потому что как бы снайперу пофигу, сколько у него ХП. Ему главное попадать, а не чтобы в него попадали. Это стрелку все-таки в перестрелке лучше иметь побольше в лайфбаре значения. Но 7-3, так или иначе. Что надо делать, чтобы персонаж ходил быстрее, то в некоторых метках такой медленный. А, здесь? Здесь ничего не надо делать. С ножом бежать. Это, ну, с, вообще быстрее всего моделька двигается со скаутом в руках. А, но вы же не будете скаут покупать тогда, куда вы типа коллаж денете или эмку. А, так что тут дело. Делать... Сегодня явно не дурик и день. Ну, 2 на 10. Я же сказал, что мы морально его задавим. И будем с него кекать. Вот он, Володька, дурик. Володька Дуримар, куда ж ты стреляешь, Володя? Там никого нету уже. Ну ладно, нет. Чё вы? Нормально стрелял. Нормально стрелял, нормально взорвался. 4 5! И выход на Б. И выход на Б, дорогие друзья. Куча калашей, куча всего. Слайд-гардиан минус Акуна Матата. Где гранаты я вообще, кстати говоря, не бум-бум. И не понимаю, почему они без гранат решили выйти просто так на нижнюю волну. И при этом еще и их никто и не принял голком. Двоечник минус Тесты. Ну, тут, короче, косяк с двух сторон одновременно. И одна команда накосячила, и с другая. Бомба установлена. Блэк забирает скорпиона и остается в соло. Его забирает честный. И победа в первой половине достается коллективу МИД. Мясцо забирают восьмой раунд. И им сегодня везет. <coughs> че там? Че? 500 рублей за то, чтобы шкаф передвинуть? Наличка. У вас совсем, что ли, так плохо, что вы готовы 800 рублей платить за то, чтобы вам передвинули шкаф? У вас совсем нету никого... Нет ни одного представителя сильного пола, который мог бы двинуть шкаф Деньги тратить некуда, шкафы за них двигать Деревенская житуха, приветствую а, Итак, 8-3, как я уже сказал да, Победа в первой половине уже автоматически будет присуждена коллективу Мит, Отличный спрей от Хакуна Мататы, 2 кило и... Дуримар! Кто бы мог подумать Тот самый Володька Дуримар может стать сейчас опорником. Опорником в этой ситуации. Два в одного. Но нет, Володя Дуримара убивают. Теосдей пытается убить со скаутом в руках своего соперника. 55 хп в его распоряжении. 100. У честного и у двоечника тоже 100. Соответственно, пока что ребята размениваются промахами. И как-то все это выглядит уже и мало экшена, так сказать. Честный хоть и получил маслинку, но все-таки выжил. Минус по Теосдей. 9, 3. Я всегда двигаю у них. Видимо, плохо двигаешь, боже мой. Хватит, хватит. У меня просто такие мысли сразу в голове нарисовались. Короче, что мы не про шкафы немножко разговариваем. И что там надо прийти, короче, за пятихатку, двинуть шкаф. Кто-то двигает. Шкаф плохо. О, боже мой, все, хватит, все, давайте это. <coughs> Кошмар. Двоечник, минус Дуримар. Это энтрифраг. Блин, теперь будет тяжеловато сосредоточиться. <coughs> <coughs> Господи, боже мой. Слайдгардиан разменно. Убил в ЕКП. Честный забрал Слайд гардиа. Дабл кил Хакуна Мататы. И четверга тоже забривают. Как-то. Что-то Газ стейшн. То ли расслабились, то ли Володя перестал капитанить. Два варианта. Хотя нет, есть еще третий вариант. Володя начал капитанить. <consensus> так и есть, мы и не про шкафы. я так и подумал. Я так и подумал. Это просто было, так сказать, завуалировано. Чтобы только избранные могли догадаться, о каких полочках мы разговариваем. <с into Champion> Так, ну и очередное затишье. Н не, в общем-то, не очень быстро действует Газ Стейшн в своих раундах, но в целом двигаются вроде бы и нормально. Я бы даже не сказал, что нужно быстрее. Главное, медленнее не надо. Ой-ой-ой, Скорб, какая ошибка! Но зато какой счастливый билетик вытаскивает слайд Гардиан. Еще один кил делает еще! Ха -ха -ха! А все почему? Потому что Скорб обтекался и в спину не забрал. Слайд Гардиана, в результате Слайд Гардиан Половину вражеской команды положил, 10-4 Ну что, я готов верить в камбэк Ответственно заявляю Если будет 10-5 Если будет 11-4, в камбэк не верю Дуримару на пенсию пора да, Что ж вы все Володю куда-то хотите определить То в дурдом, то в дом Престарелых, ну, ну ребят, не надо Все нормально, пацан молодой Жизни радостные. Ну, подумаешь, 5 на 13. Ну, ну и кто из вас когда-нибудь 5 на 13 не играл, а? Ну, чё? Ну, ну всякое же бывает. Мы же не роботы, черт возьми, играть всегда одинаково хорошо. А, итак, Слайд Гардиан готовится спуститься в апдаун. И здесь энтрифраг фраг должен быть сделан. Чё-то, по-моему, Нет. Ну, квек-век-век, кстати, вот в зигзаге отправляет тиммейта на разведку. И здесь встреча с Кисоном. Кисон забирает Скарпа. Это тот самый. Ой-ой-ой. Ну, не, все. В этот раунд я уже не верю. И теперь я верю в камбэк. Однозначно. Только так. Только так. Честный двоечник остается вдвоем. Причем еще и с двумя АВП. Ну, это утопия, конечно. Ретейкать с двумя АВИками. Я, конечно, такие ретейки видел, но... Я никогда в них не верил, да и сейчас бы не поверил, честно сказать. Ну, я, в общем-то, и не верил, что уж тут греха таить. 10-5, да, вот теперь я могу поверить в то, что Газстейшн в теории могут камбэкнуть в сильной стороне. Никто, только 13 к 5А. Ну, то есть 5 к 13 для вас это счет прям фуфлыжный, да? Фуф... <смех> Володя, фуфлыжник. Нет, да ну, нет, все нормально, успокойтесь. У всех бывает, не идет игра. Я, например, вот тоже часто играл с плохой статистикой. Зато капитанил хорошо. Тут, как бы, вопрос: в чем ты себя найдешь? А иногда достаточно просто хорошие э, указания команде давать, а иногда и убивать самому, конечно, нужно Ну вот, как вы видите, игра в обороне у Гастейшн заладилась на более высоком уровне Три фрага сделали они, и только одного игрока потеряли А вот, кстати, и четвертый фраг, и что теперь двоечнику делать? А, ну, ну, какой же теперь камбэк ему здесь можно будет попытаться придумать? Да никакого, я думаю 53 хп, и все, и Слайд Гардиан заканчивает этот раунд 10-6. Заправка просто вначале дали фору. Да я на самом деле не думаю, что они дали фору. Просто они объективно в атаке плохо сыграли. Сильная страна улетела. Комментатор, брат, ты откуда? С какого города? Обнинск. <клёх> <клёх> ну и проезжаем дальше. Теперь, соответственно, у атаки денег нет. Это надо бы по-хорошему реализовывать какой-то фаст-выход на точку Б с постановкой бомбы. Да... Да денег, так сказать, да Но будет ли, удастся ли Бомбу через верх понесли, вообще на мой взгляд Конечно ошибка Да, теперь Хакуна Матата с бомбой приземлиться не успевает Его убивают и все, но тут нет Бомбкерри должен выходить снизу, это однозначное На мой взгляд решение Потому что верхнюю волну обычно кто-то кроет Всегда здесь какой-нибудь челик Есть, либо здесь, либо на вагоне И спрыгнуть вниз, попытаться Поставить бомбу, ну это такое Тем более там же ведь и под волной еще может Кто-то сидеть, как вот, например, Скорб Который в одном из предыдущих раундов слайдгарди Гардиана пощадил и не забрал его в спину да? То есть вот такие моменты тоже Нужно оценивать В связи с этим проще Когда бомб -кэрри выходит через низ Ну ни одной поставленной бомбы Дамы и господа И собственно это что означает? Это означает еще один экономический раунд Что логично На самом то деле Но не всегда Многие пренебрегают этими правилами И один черт все равно закупаются ну, здесь день четверга просто и кессона, да. Легкий прием точки Б. Хакуна Матата последний остался, 30 хп. И ему тут уже со всех сторон абсолютно прилетает и через все стены. И все, просто все, черт возьми. 10-8. Ну, я хочу сказать уверенно. Очень уверенно. Пока что начинается вторая половина для коллектива заправка. Но не будем забывать... Что соперники до этого момента, конкретно до этого раунда, до 19-го раунда этой встречи, были без оружия. А вот сейчас у них есть калаши, и они готовы, ну, я надеюсь, что они готовы, конечно, повоевать на равных. При этом еще и даже снайперская винтовка есть у двоечника, что вроде бы тут тоже, типа, знаете ли, неплохое подспорье для каких-то... Начинаний успешных, возможно Успешных, а может быть и нет, конечно Тут все зависит от позиций Не только даже самого себя, но и Видите, вот как слайд Гардиан теперь ошибся И получили брешь в обороне, да, то есть Апдаун теперь никто практически не держит Издалека это делает четверг, кстати, делает Достаточно успешно, забирает квик квик, -квик Но уже и снайпер открывается, минус Блэк Минус Кисом Минус только Володя Дуримар Короче, может затащить, смотрите 100 хп Володя с Фамасом Скриньте. Это минус 4. <смех> <смех> Ладно, я не мог, конечно, не сакцентироваться на этом. Но честно скажу, что такое далеко не каждый бы затащил. Хотя, вроде бы, ФАМАС штука для клатчей хорошая. Тем более на карте Трейн, да? То есть более дальние дистанции, где ФАМАС прицельнее стреляет по голове. Но ситуация такая. И, если что, вы должны понимать, дорогие друзья, то, что я немножко потролливаю периодически Володю, это просто потому, что Володю я знаю. <смех> просто знаю. Кто... Куда шестой зашел? Скиллфул! Ну-ка! Ну-ка, вот, красавец, все. Не надо нам тут с шестыми заходить, не надо. Они и так выигрывают. Куда им еще шестого-то? Ты не за тех зашел! <смех> Он должен был помогать. <смех> Он должен был помогать победить зло, а не присоединиться к нему. Боже мой, Дуримар, минус двоечник. Вот видите, Володя отрабатывает косяки из предыдущего раунда. Акуна Матата забирает Кесонок, к слову, у команды Gas Station экономический, но уже есть выбитая АВП, на которой, кстати, сыграет никто иной, а именно Владимир. Вот никто другой не должен играть на ней. Я считаю, что только Володя заслуживает получить шанс сыграть Савика. Героически его просрать прям тут же. Ай-яй-яй-яй-яй. квек век вес Гранаты взрывает четверга. И Блэк со слайд-гардианом остаются вдвоем против аж четверых. Ну, слайд вообще персонаж, опять же, повторюсь, как стрелок хороший. На дигле мог бы сейчас развалить пару кабинетов. Но не надо было идти в дым. И может тогда все получилось бы еще более менее качественно. Ну, что получилось, то получилось. Не мне судить, мое дело комментировать Я все-таки не анализирую матчи А комментирую их Хотя можно, конечно, делать и то, и то попутно И я иногда пытаюсь Но получается какая-то шляпа И поэтому я пытаюсь заниматься чем-то только одним 12-8 Разница в 4 матч не столь существенна для карты Трейн На мой взгляд, отыгрывается эти 4 раунда вполне себе немножко просто... Вот запотев, так сказать, для коллектива заправка, но если слайд Гардиана, блин, я его что-то, по-моему, перехвалил, да? Я столько раз говорил, что слайд хороший стрелок, и он теперь убивать вообще перестал, короче. Володя, десант, звездный десант, просто спускается в апдаун, уничтожает кве-кве-кве, попадает, правда, под размен, но... Главное, что численный перевес, все-таки... За коллективом заправка. И двоечнику одному здесь играть абсолютно не с руки. еще кто-то шестой опять заходил. Вы чё? Вы чё? Куда вы все лезете? Да вы не видите тут катка. Тут изи катка. Хотя эта катка не изи справедливости ради. Ну, конечно, не очевидная позиция у Блэка. Она... Ну, малость, наверное, маразматичная, да, конечно, же он здесь сидел и туда чекал. Ну, его ж могли и сотни выйти забрать. Ну, короче... Плюс этой позиции в том, что она как раз-таки была не самая очевидная. Ну, типа, кто в здравом уме просто так будет там сидеть. А вот, Блэк там будет сидеть. И никто этого не будет ожидать, поэтому никто его и не убьет. Все хитро и посчитано, что самое главное. 12.9, дорогие друзья, вот вам, пожалуйста, расстояние уже потихонечку начинает сокращаться. Ну, мне кажется, что команда мяса... Как вы видите, да, немножечко подоспугались того, что могут получить камбэк Ну, что это за позиция? Это вот называется дом престарелых э, По адресу Counter-Strike 1.6, э, карта The Train Ну, что такое? Ну, ну разве атака так работает? По-моему, атака должна, наверное, чуть-чуть э, быстрее двигаться, да, все-таки Ну, с другой стороны, чем медленнее двигаешься, тем меньше ошибок совершишь Но чем позже выйдешь, тем больше их будешь совершать Короче, важна золотая середина. Но мне кажется, это слишком медленно. 4 в 3. Оборона в численном перевесе пока что находится. И надо этим, в общем-то, пользоваться. Нужно соперника пытаться выдавливать с точки. Хотя, правда, как-то с выдавливанием пока не настолько успешно. Как хотелось бы команде Газ Стейшн. Ну, неплохо. Неплохой муф от... Мой кумир Блэк! <laughs> вы видели это, дорогие друзья? <свят> Ой, забайтили, просто забайтили все-таки кве-кве на выход и чек бомбы. Ну, короче, блин, вы видели? Просто он открылся с верхней волны, куда-то зажал, что-то там куда-то настрелял. Я не понял, куда, в итоге вообще там стрелял. Короче, ладно. 12-10. Давно пора Сашку звать мажор, комментировать. Да ну что? Какие мажор? Какие мажоры? Ну можно было бы, конечно. Я бы, не, я бы не отказался, если бы сейчас предложили, то я бы не отказался. Или это вы опять теперь вот так, типа как из разряда про шкафы, да? Тогда это, да, мажор прокомментить за 500 рублей, да? Скорб, минус кисон. Энтрифраг за атакой. И Мид э, размениваются с Дуримаром, продолжая оказывать давление на точку Б. Подтягиваются уже силы зигзага. Наверняка и под верхней волной кто-то должен сидеть. Слайд-гардиан разменивается. Погибает четверг. В общем, какая-то здесь просто. Прям мясорубка, иначе сказать не могу Но Слайд Гардиан делает даблкил И по-прежнему остается в живых Кстати, это самый неприятный Шоев у нас откуда-то в спектарах нарисовался Что? Двоечник, 18 хп, абсолютно не знает где Слайд Гардиан Но это просто раунд слайда Просто я поаплодирую Это было бесподобно, потому что Сколько фра... А, кстати, у него диффузов нету, Он успевает? Успевает, по-моему ну ты же успеваешь, слайд! Красавчик. Успел. Ну, сколько? Я не знаю, сколько он там фрагов сделал. По-моему, три или четыре. Не всех точно забрал. Ну, короче, много настрелял. И бомбу еще задефал. Ну, хорош. Опыт. Опыт не пропьешь. Где вастей? В смысле. В смысле странный вопрос. Как и где в восте? А где им быть вообще еще? Я аж затроил что-то немножко от таких вопросов. Ну, где-то. Я не знаю, где он. как бы передо мной не отчитывается о своих движениях. Слайд-гардиан. Энтрифраг за двойщиком. Смотри, вот -во -во -во этого слайд-гардиана я уже знаю. Скорб не отпускает, правда, слайда. Но, опять же, слайд без минуса умирать не должен, по идее. В принципе, если это тот самый слайд-гардиан, а не какой-то засланный казачок. Еще один минус, кстати, последовал, как вы могли заметить, погиб Кисон, Дуримар Блэк и четверг. Даже получилось немножко рифму. А, должны оборонять точку Б, но, ну, вернее, уже выбивать соперника. Блэк ищет возможность в дыму кого-то заб забрать на халяву. Ему такой возможности не дают. Скорб забирает Володю. И 2-2-2-2 два, два, два, два в 4. Блин, у нас теперь, господи, каскад 33 рус теперь висит вместо Шоева. Ну, а! Хакуна Мататам минус Блэк и четверг. Все, подразмен. 13-11. Кстати, Рома не угадал. Рома, помнится, говорил, что это, дай бог, бы команде заправка взять 8 раундов. Да? А они взяли уже 11. А, но, тем не менее, я бы и не сказал, что они проиграли. Они еще и выиграть вполне себе могут. То, что там команда МИД 3 раунда взяла во второй половине, это пока не столь существенно. Если учитывать факт того, что 6 раундов взята командой а, заправка. Это совсем нельзя забывать. Ну, слайд Гардиан царский тащит. Не все, конечно, но старается. Чувствуется хватка команды Хайрат Киллер. Ну что, Володя отправляется в аркаду. И зачем, непонятно. Но зато дал информацию, с другой стороны Там есть его тиммейты Которые вполне возможно по этой инфе смогут сыграть Хотя лично я бы на месте команды мид Уже бы выходил на точку А Но нет, они будут, по всей видимости, пытаться Что-то тут еще под точкой Б придумывать Ну, типа, если вдруг э -э, К вам выходит в аркаду Какой-то челик рандомный вообще С диглом в руках ну, о -о, ну, почему бы не предположить, что там Экономический, ну или на крайняк форс И сыграть чуть-чуть агрессивнее Добавить, так сказать, немножко агрессивити Кессон забирает честного Хакуна Матата Забирает четверга, который вот тут неожиданно нарисовался э, Перед соперниками Бомба устанавливается, естественно, на точке Б Отличная флешка под Хакуна Матата Он, кстати, успевает уже от нее отойти И вот не совсем по таймингу здесь появляется Кисон, однако, все-таки перестреливает, господи Просто что не момент, то какая-то хохма Постоянно кто-то фейлит, кто-то ошибается Но это прекрасно с одной стороны, дорогие друзья И замечательно с другой Наверное, вот таким Counter-Strike быть и должен В принципе, весь В фейлах, в ошибках И только так Вот только так Это интересно смотреть, это увлекательно, черт возьми Два раунда и команда МИД станут победителями Но при этом Station по-прежнему могут взять Четыре, например, раунда да, И выйти на овертайм Заслуженные Володя Дуримар Перестреливает Скарпа, дается под Кве-Кве, ну и здесь агрессивный раунд на точку А. То, что я и хотел видеть как раз от команды МИД, в общем-то, всю а, первую часть второй половины. Наверное, это странно звучит, но оно приблизительно так и есть. Кисон и Блэк по минусу, по честному, как он намататит двоечник парной размены и кве завершал завершалочка. Вот это поворот! 15-11, дорогие друзья, 15, вдумайтесь... <смех> Умер сразу, чтоб не троллили Ну нормально, да, это, кстати, хорошая стратегия Мета на раунд неплохая Просто сразу прям умираем и все и, и не паримся больше Главное отъехать пораньше <смех> Ну и что мы получаем, дорогие друзья Что на матчпойнте нет экономики Но она, видимо, не очень нужна Да, слайд гардиан и блэк как-то вот и Будто бедные без экономики умудряются Какие-то фраги делать, скорбь и кве квек -кве -кве. кстати, дошел соперника. Прекрасно понял, где он, что он там и как он там. Хакуна Матата. Добивает Дуримара Минус от Скарпа по Блэку. Четверг с Кисоном. Ну, попытки прострелить. В общем-то, все. Можно ставить на точке А. И, по сути, катка выигранная. Ну, прямо очень сильно должны накосячить ребята из команды Мясо, чтобы такое проиграть. Очень сильно Кесон без позиции Открываться нужно под open Ну Я не знаю, четверг оттуда же будет играть, да? Нет, четверг вообще сапдауна идет да. Ну, четвергу тогда еще тяжелее С одной стороны будет Потому что теперь уже и тиммейта нет Все, дорогие друзья В общем, позиционно немножко нехорошо не было сыграно Наверное, стоило не давать Ставить бомбу Это первостепенно в чем ошиблись ребята с команды Заправка, но с другой стороны, опять же, не было экономики. Это уже ошибка предыдущих раундов.